В Ангельске плюс 20, в Москве плюс 25, в Пинде плюс 30. Возвращаемся к новостям. В Госдуме принят новый закон о повышении пенсионного возраста. У мужчин до 65 лет, у женщин до 63. На этом все. Хорошего вам дня. Да ничего, с ума сошли. Каких 65 лет. Блять, ну я сейчас, сука, вам покажу. Фух. Алло! Раньше каждый год я ездил За границу отдыхать Но внезапно вырос доллар Сука! Дача меня будет ждать Спасибо, Володя! Нормально все в стране, стабильно вроде Спасибо, Володя! Заботится, Володя, о народе Нефтью вся страна богата Каждый знает, каждый помнит А бензин какого черта? 46 за литр стоит Спасибо, Володя Нормально все в стране, стабильно вроде Спасибо, Володя. Заботится Володя о народе. Этот Мундиаль футбольный всей страной так долго ждали. Только пенсионный возраст под шумок у нас подняли. Марин. Это... А ты где была? На митинге в городе. А ты чё бухаешь? Да погоди ты. Слушай, а это... А что за митинг? Я не знаю. Меня с завода послали. А ты что нажрался-то, как свине? Да я с горя. Ты слышал, что он по телевизору сказал? Пенсионный возраст. До 65 лет подняли. С ним бороться надо. А ты на митинги ходишь. Если я на митинги ходить не буду, меня с завода уволят. Иди вон, сумки отнеси. Оппозиционер Хиров. Спасибо, Володе. Нормально все в стране, стабильно вроде. Спасибо, Володе. Заботится Володя о народе. На этой композиции наш музыкальный час подходит к концу. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. Пишите комментарии, про кого нам стоит снять следующий клип. За внимание всем спасибо. За внимание всем спасибо.